Не поднимайте нос высоко, деревья плодоносные Пусть вы нам давали летом ароматные плоды Но что, похоже, вы стали в одни морозные Без воды и солнца вам не миновать беды Дерево во глубине корней Чем деревья не похожи на людей? Нас объединила цепь у и родословий А с ней вереница рождений и смертей Кровь имеет свойство запекаться У наших тел одно сходство Разлагаться Написано на глыбе надгробного кварца Изгнаннику самое время в землю возвращаться Бог вылепил, обжег, Назвалась Гнаника Адам От него развеяна живая пыль По ветрам, истребленная по потопом Спрятанная в водах Остался на борту ковчега Праведник Но Вот его дети, Яфит, власть имеет Сим, молитву затяжную деет Хам смеялся над отцом В кандалах пшеницу сеет Смерть Сыновьями людскими владеет Она судья для богача, простолюдина В Эдеме ее родина, на Голгофе чужбина По изволению царя, царей господина Приговору смертному подвержена жена